что это такое? Ой, господи, какой крохотный черепочек, это Мышка. птичка, наверное. Сиди Мышка, по течка. глазницам, смотри, какие они. Да. Господи, маленький какой. Вон какие нежданчики выскакивают, когда рядом с домом копаешь. Здесь копеек 1983 года. Но мы вообще включились не из-за этой монеты. даже не из-за 43 -го года, да? Смотри, что я нашел, просто обалдеть. Сигнал, смотри, какой был. Сигнал был. Уже нет. Уже нет, конечно. Блин, уже нет. Ну ладно, сейчас покажем. Но ну, у тебя просто руки тряслись, поэтому сбился смотри, сигнал. Смотри, вот она. Смотри, что это? Ну что это? Я... Что я могу сказать, что Вы это? Понимаешь, что это, это такое? бижутерия Да не, серебряная. Серебряная, смотри, проба. Проба. Так, пробу что-то засвечивает. Ну, да, пробу. есть проба. Вот тоже. проба. Смотри, камни. Вот как, да? Да. Вот отсюда с ямки. Смотри-ка, может даже Вот это выскочили. И жемчуг. Интересно, как? В лесочке, да, где-то рядышком тут. А здесь позиция РКК стояли. И ты считаешь, что это носил кто-то из них, да? Дело в том, что очень интересные находки-то здесь. Тут война в основном вся идет. Давай посмотрим, какой сигнал был. По-моему, 43 На что проба. Было. Кстати, кто-то разглядит, наверное, ее. Вообще. Действительно, проба Круто. есть. Оно легенькое совсем. Ну, так серебряное. Не будет делать тяжелое. смотри -ка. Это жемчуг, да? Ну, по идее. Или жемчуга. Ну, по идее, должен быть жемчуг. Слишком идеальный, конечно, для жемчуга. Слушай. Это скорее всего нам просто не верится. Слушай, вот она в ямке было. Сейчас я посмотрю даже, сколько она будет Вот отклонился от дороги совсем чуть-чуть. Вот здесь даже совете наваляются. Ну, да, вот 48 сигнал. Вот так У -у -у. Вот. Обычно совет как звучат. Интересно Кростный совет. 3 копейки там. Вот это моя монета. монета. Монета хотел сказать. Вот это находка. Вот снизу спайка даже видно. Надо будет вот помыть да. его и показать, да, красиво. Вот это нежданчик попал. Да, сегодня. Уж это действительно нежданчик. Рядом с, с домом. Мы вообще да? не записывали этот коп. Да. Вот это интересно. Магазин на диване. Вот так, когда не записываешь коп, вот такие находки лезут. Ходишь, копаешься. Убирайся. Mm -hmm. ну, дорога вот старая. Тебе и советик. Вот, покажи, вот дорога, вот она идет. очень старая дорога. Военного времени. Блин, хороший сигнал прозвучал. Смотри. Сейчас, Смотри, что это? Блин, я думал, я думал серебро, ребята, я думал серебро, не, пугается. Серебро. Дед вот. Хабар вот так вот, ребро. Серебро. Столько посеять серебра не успел, сколько тебе хочется, сколько ты требуешь. Я только бродился, я думал, реально серебро, хотел орать уже. А нифига это Ну, так ори. Пускай все думают, Нет. что это серебряная пуговица. Смотри, какая пуговичка. Это цветная. Так, так. По хабарным карманам. Да Шманает. Вот тут кольцо нашли. Здесь бутылка советина валяется. Здесь гильзач. Вот гильзач. А здесь ветка на а меня пустяк. упала только что. Да. <смех> смотри а вот здесь тоже, вот, рядом с кольцом, вот пятнашка. 1943 -го года. О, смотри да, какой вот сохранчик сохран... Песок, посмотри Замечательный да. Герб Сохран как будто только что ее да. С конвейера Вот дорога идет Там вот по поляне ходили, там мусор Там пикники, там банки Жбонь всякая попадается Эти Как они еще? Этих бутылок так открываются А, язычки? язычки А по войне? Нет? В я же. чуть выше ходил, там вот эти осколки от снарядов. Прямо такие вот огромные, здоровые, острые куски железа. А вот и осколок от снаряда. О, какой. Смотри, представляешь, вот такие вот осколки. Он тяжелый, он реально очень тяжелый. Таким они... мы по голове они... могу, да? не они да? с бешеной скоростью вот, о... осколки летели наших бойцов. Ну, это осколочно-фугасные снаряды времен ВОВ. На той стороне Волги были немцы На этой стороне, на этой возвышенности Стояли наши бойцы здесь И так. вот они друг друга обстреливали У меня только один вопрос Когда мы с тобой успели очутиться на Волге? Ой все из-за чего такой крутой коп-то? Вот, смотрите, ребята Залог успеха волчьи копа Это морковные перчатки Уже не первый раз нас они выручают морковные перчатки вот какое кольцо крутое нашли колечко выйди тогда на крылья тогда ты их не снимай чего ты их развешиваешь да. тут подсох. приманиваешь и удачу может колье еще попадется? сюда сейчас да? будем искать дальше вот дорога у нас еще длинная тоже а Идем, ты считаешь шагаем. что по дороге кто-то раздевал девушку да ясно я знаю ну, твое... начинается у нас тут твои намеки я поняла не ну может и одевал кто знает О. может предложение делали может, еще и свадебное платье найдем. Ходячка, походу. Ходячка. Ну, ты обрадовал. А, не. Не, ходячка, ходячка. 50 копеек заработали за сегодня. Ну, мороженку хватит. Ну, да, еще штук таких. Сколько? 200. И тут... В левом углу появляется калькулятор. <связано> Холодно, сыро.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 Ну у нас даже не видит. Ну угу. такой прикольный. Кричит так. Ты туда спрятался, ты маленький. Да где что ли? Не. А -а -а. Да, все. Так еще. Угу. В кармане да. ножик Ты знаешь, что перевернуть? Да ну ты че, как он, острый такой Смотри, нос Нос, эй, нос <laughs> Лапки такие -то. Глазки закрыл, я типа... Мы знаем, что ты живой. Может не прятать нос.